Торговый робот MACD Здравствуйте всем! Сегодня мы рассматриваем торговый робот на основе индикатора гистограммы MACD Общие параметры Вы можете посмотреть, уже мы рассказывали на примере других роботов Например, Parabolic SAR или Shimoku Тоже очень интересные роботы, интересные индикаторы которые имеют свои особенности А сегодня мы рассмотрим исключительно только настройки MACD у нас сейчас выбрана вкладка MACD. Конфигуратор Он универсален, позволяет настраивать все торговые системы. И чтобы его настроить, вам достаточно ввести идентификаторы. И если хотите, то еще настроить стоп по волатильности. Как все настроить и запустить, есть подробнейшая инструкция. При заказе торгового робота у вас никаких сложностей с этим не возникнет. Также есть служба технической поддержки, которая быстро и оперативно решает все ваши вопросы по настройке торговых роботов. Данный робот имеет два различных сигнала. Это пересечение нулевой отметки гистограммы МАГДИ и разворот в 3 бара. Можно использовать оба индикатора, можно использовать один индикатор. Вот в данном случае у нас настроен рубль-доллар. Мы видим, что вот сейчас возник сигнал. На открытие длинной позиции и где-то вот в этой точке, если бы робот был запущен, он бы заходил в лонг. Дальше достаточно неплохой прошел тренд и следующий сигнал на пересечение возникает вот где-то в этой области и здесь робот бы вставал бы в короткую позицию. Но опять мы как видим, рынок начал нисходящее движение. Индикатор МАГДИ достаточно распространен и часто используется трейдерами. И какие сигналы он может подавать, как он работает, можете подробно посмотреть. Все расписано на нашем сайте. Здесь вы также видите уже запущенное торговое окно робота, куда выводится, дублируется вся информация, настройки, которые вы сделали. Возможностей много. Это, во-первых, торговля на всех торговых площадках, и на срочном рынке, и на фондовом, и на валютном. Это возможность торговать как внутри дня, так и с переносом позиции. Есть режим виртуальной торговли. Можно выставлять стопы, профиты, трейлинг стопы, стоп по волатильности. Все это подробно расписано в видеоинструкции. Также есть защита от запиливания. Очень много возможностей. Данный индикатор, торговый робот, позволяет настроить свою торговлю очень эффективно. И применять ее с успехом также если вы приобретаете видеокурс по настройке прибыльных параметров то вы самостоятельно можете еще корректировать свои параметры и вы всегда будете в рынке вы всегда будете в тренде и всегда сможете оперативно параметр подстраивать и всегда работать с параметрами которые именно в текущий момент приносят вам прибыль на нашем сайте также представлены результаты торговли по торговому роботу macd и результаты, которые вы могли бы получить, если бы его использовали. Когда мы рассматривали индикатор МАГДИ, мы еще рассматривали такой важный параметр для гистограммы МАГДИ, сигнал как дивергенция МАГДИ. Это один из лучших контртрендовых сигналов. Для торговых роботов, для терминала Quick, он не написан, но есть для терминала MetaTrader 5. Поэтому, кто рассматривает и торгует на MetaTrader 5, мы сейчас его откроем и посмотрим, как он работает. Сделав оптимизацию за неделю и выбрав некоторые параметры, тестер стратегии позволяет это сделать, мы сейчас запустим его визуально и посмотрим, как все это происходит. Мы запустим данного робота по минутном режиме, делаем настройки и нажимаем старт запускается визуальный тестер стратегии начальный капитал 100 тысяч мы видим роль робот начал торговлю и уже закрывает несколько прибыльных сделок настройку очень много можно использовать стопы профиты можно торговать на три дня в данном случае видим что робот потихоньку зарабатывает это не идеальные настройки и может быть это не самый оптимальный, но здесь вы можете сами все подобрать и сами в тестере все настроить. Чем хорош MetaTrader 5, вы визуально можете посмотреть, как робот работает. В любой момент вы можете робота остановить и посмотреть, что будет происходить. Вот, например, мы видим еще одна медвежья дивергенция. Робот ее фиксирует, открывает короткую позицию. И дальше запускаем, смотрим, что будет происходить. И мы видим, что в данном случае произошло закрытие по профиту. Вход, закрытие по профиту. И посмотрим на график доходности. Открываем результаты и смотрим, что за 97 трейдов роботу удалось заработать порядка 8%. процентов. Это всего за неделю. Более подробные результаты тестов вы можете посмотреть на странице нашего сайта. Торговый робот на основе индикатора МАГДИ. Отличное решение для торговли на биржевом рынке. Спасибо за внимание.